Audi A4, 2000 год, двигатель Анна. техобслуживание. Меняем прокладку клапанной крышки, потому что она вся потеет и течет. Снимаете воздушный патрубок забора воздуха. Вот этот хомут можете здесь вытащить сломанную клипсу. Забыл сказать, двигатель Анна. две щеколды чуть-чуть отжали в сторону ну кому лень не лень точнее можете полностью ее снять мне без надобности головкой на 10. Откручивайте 8 болтов по периметру, затягивать их будете с усилием 10 ньютонов или 1 килограмм, кому важно, по динамо-ключу. Так, затягивать по динамо-ключу 10 ньютонов или 1 килограмм крест-накрест. Таким образом. Хорошо, угу. рукой конечно нам телефон на лоб скотчем примотать прокладка сильно нагермечена умельцами поэтому срываем вот так примерно Сейчас крышка стоит 4000, погнешь крышку вряд ли ее нормально отрифтуешь пошла Попробую снять теплозащитный этот экран. Головочка на 13. Раз гайка. Два гайка. Чуть ослабил трубку третий болт точнее третью гайку лениво отпускать там да что ты будешь делать а? такая ерунда Очищаем, обезжириваем. Если надо, правим плоскость поддона. Сажаем герметик в четырех местах. Собираем обратно. Так, герметик мажется согласно немецкой задумке. Вот здесь. Грубо говоря, пол сантиметра сюда. Пол сантиметра сюда. С этой стороны также. И вот здесь в уголке чуть-чуть. И тут, соответственно. Вот. Но каждый решает сам, как обычно. Сколько герметика, куда ложить. Пройдите обезжиркой, проверьте на плоскость, киньте что-нибудь ровное, если что надо поправить.